Во имя Отца и Церкви, Святого Духа. Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляю с праздником, вступившим. Закончилась Закончила у нас Святая Десятница. Сегодня у нас отмечается праздник Входа Господня в Иерусалим, или как мы называем его, вербное воскресенье здесь у нас. Вот, у нас вербы растут, вот, вербы, финики не растут, поэтому фиников нет. Где-то в других селениях, там в местах, где... Верб нет или они позже, например, как вот в Европе, во Франции, в частности, не растет. Верб растет, но она просто вот рано там цветет, и когда праздник уже, она отцвела. Поэтому там используется семейство самжит. Вот своеобразное такое растение приносит, уже освещает, и вот тем самым, соответственно, празднуется. А вот вход Господень в Иерусалим. Вот сегодня мы слышали обычное чтение в этот день где говорится о том, что Господь входит в Иерусалим. Для Него открыли врата, в которые входил царь Давид. Вот. То есть там, где встречают особых людей, победителей. То есть Его народ принял как царя. Буквально за вот, некоторые маленькие промежутки времени, до того, как Его распадут, вот, Его принимают как царя. Открывает ему врата важные, золотые врата, входит в Иерусалим Почести, кидает свою одежду, чтобы он прошел по ней Листья пальмовые, бросают ветви такие большие То есть всяческие почести ему оказывают вот, Но Господь очень сосредоточен Он не улыбчив, наверное, и не, нету радости на его лице Не доставляет ему какой-то радостью вот это вот всеобщее рикование. Потому что он, как селедец Бог знает, что та же самая толпа, которая сейчас кричит "Благословен гряди во имя Господне, Асанна Вышне», она через некоторое время будет кричать «Распни, распни его». Почему это произошло? В какой причине произошло такое э, перемена мнений? Вот люди пришли в большом количестве встречать его как победителя. Он сотворил много чудес, но последнее чудо, которое было сотворено при э, большом количестве э, людей, и оно было ну, просто невообразимо. Был воскрешен Лазарь, его знаемый, его друг, который умер, и четыре дня уже был умерший. Если до этого мы читаем в Евангелии, в ну, случаях, в, в, когда Господь воскрешает кому-либо, то эта вот, смерть была совсем вот недавно то у Лазаря четыре дня пробыл уже в пещере. У людей второй в день смерти сразу бывает и уносит тело, закривав его в то есть в пещеру. В гроб он называется пещера. Немедленно совершенно. И вот Господь, узнав о том, что Лазарь умер, не пришел сразу сознательно, но пришел позже. Он воскресил Лазаря, и это настолько такое впечатление произвело на людей, потому что они отлично понимали, если кто-то может сомневался в том человек или та женщина, там тот юноша, может быть вдруг не умер, кто-то думал, тут сомнений никаких нет, был трупный запах, и человек реально умер, его оплакивали уже несколько дней, и вот он живой. Это произвело колоссальное впечатление, оно очень быстро разошлось по окрестным селам, вещам различным, и, а, говорили только об этом, и вот поэтому... Господа встречает в Иерусалиме как победители, как царя. В народе ходит очень много различных вариантов развития событий, вот, но все сходится к одному, что да, вот, это тот самый Мессия, но Мессия, которого ждут евреи, он э, не тот Мессия, которого, э, мы, под, под которым мы подразумеваем Господа Иисуса Христа. У них Мессия – это молодой, крепкий, энергичный который которые сплотит вокруг себя иерусалим и всех остальных, они сбросят ненавистные римские игры и возглавят в конечном итоге каждый город в этом мире. Вот так они смотрели, представляя себе царство Мессии, они будут править, они будут главными. Вот такое было представление, что вот-вот сейчас Он призовет всех на они а сбросят его. Вот Тех стражников, ведь стража римская, она была немногочисленная на территориях на вот этих вот, отличных. Она не была там не было там армии настоящей, был гарнизон определенный. В Евреи все равно было намного больше. Просто не было человека, кто бы их собрал. Вот они думали, сейчас, да, вот, вот наступило то самое царство миссии. Сейчас он вот будем главным в этом мире. Так примерно представляли себе окружающие люди. И в предвкушении всего этого они кричали «Благословен перед да имя Господь!». Но проходит день, проходит второй, третий, ничего не происходит. Никто не собирается в группы, никто не формирует какие-то там, скажем, военные организации. Никто не вооружается, никто никого не призывает. У людей произошло последствия разочарования. Ведь ничто так человека не возмущает и ничто так не заставляет человека в одного человека не любить другого человека, как неоправданная надежды возлагать Вот это вот неоправданные надежды, они у нас вот в мире сейчас вот все столько нагло ставят. Почему у нас все них, например, нету мира зачастую? Мы ждем очень много от детей, что они вот, сейчас сделают так, а они, это они, это не мы. Они другие, у них своя жизнь, свои ошибки в этой жизни. И часть этих ошибок может быть как раз и наша вина, что мы не додали им того знания, вот не додали им того испытания. Но мы ожидаем, что вот возникают какие-то претензии. Родители раздражают нас нередко, потому что... Что они понимают в этой жизни? Жизнь изменилась, они глупые такие. Так получается. И вот этот вот, вот это вот неоправданные надежды, неоправданные ожидания, они вызывают острые чувства недовлетворения. Дорогие братья и сестры, я неспроста затронул этот момент в, в такой вот праздничный день, когда прославляют прославляет видовских событий, сказав о том, что вот чуть позднее те же самые люди будут кричать «Распни!». Это происходит от того, что мы свои ожидания ставим выше желания и воли другого человека. И если мы не будем, соответственно, ожидать, что нам кто-то чего-то должен, и не будет происходить в мире таких вещей, не было бы его вот, вот такого вот массового, если бы люди не ставили ожидание какую-то задачу -то конкретную это происходит от того, что мы сами себе надумываем, сами себе решаем, что как оно должно быть. Мы себе уже построили все, вот это вот должен сделать, так как я хочу. Дорогие братья и сестры, этот мир очень сложен, вот, и он начинается с нас внутри, у нас каждого свой какой-то микромир. Если у нас в душе будет мир и согласие, не будет неоправданных ожиданий потихонечку мир весь будет становиться лучше. Начинать всегда нужно с себя. Ни с детей, ни с родителей, ни с соседа, ни с жены, ни с мужа. себя с мамой. Только таким образом мир будет лучше. И именно этому учил нас Господь. Именно при этом нам кажется, что Сейчас практически любого человека спроси, а что самое главное, в чем учит Господь, в чего Он чаще всего говорил. Господь учил о том, что мы должны любить друг друга. Но тем не менее, в Евангелии чаще всего говорится такая фраза от Господа. Господь говорил, не бойтесь. Чаще всего именно этому говорил. Потому что прежде, чем начать что-то делать, мы всегда сомневаемся и боимся. Вот с себя чего-то начать, мы думаем, что вот, ну, у нас сил не хватит, у нас не получится. А надо ли это, а правильно ли это? Зато мы легко решаемся другого человека. Да, это правильно, это так можно сделать. Так будет, дорогие мои братья и сестры, не просто внимательными слушателями, но и добрыми делателями Слова Господне. И Бог всегда прекрасный Богу нашему слава.